Всем снова здрасте, снова вы, это по-прежнему я и мы продолжаем разговор о том, как у меня в апреле 2019 года в жилище прошел обыск и наконец-то уже поговорим о тех обстоятельствах, которые к нему привели. Запасайтесь попкорном, проложите между ладонью и лобежником что-нибудь помягче, потому что фейс полно обеспечены. Поехали. Для тех, кто не в курсе, краткая диспозиция. В конце октября 2018 в здании Архангельского ФСБ само выпиливается на месте террорист-смертник, совершая самоподрыв. Через полгода, в апреле 2019 ко мне в дом в Питер приходит Главное следственное управление при поддержке ФСБ. При этом показывают постановление Московского басманного суда о том, что меня нужно провести обыск по заявлению такого гражданина. Естественно, для меня это было все максимально неожиданное откуда такой такое почета внимания, но больше всего возмутило наличие какого-то мудака. Ну, возможно, это сознательный гражданин, возможно, какой-то заблуждающийся, возможно, там, хейтер или человек под давлением, но тем не менее. У кого, блин, сошлось в мозгу, что Вадим в Питере живет, а теракт бабахает в Архангельске, вот как это все, блядь, сообщаются, какие полушария надо иметь? Для меня это было в моменте абсолютно непонятно. Ну, на мое место можете поставить себя, вот к тебе, там, твой город, вдруг ни с того ни с сего просто сейчас залетают и начинают по какому-то совершенно тебя не касающемуся делу шмонать. Соответственно, ну ладно, хорошо, случайности бывают, shit happens. Но больше всего еще задевало в моменте, что ребята-силовики вели себя максимально беспардонно и абсолютно уверенные в своей правоте, несмотря на все контраргументы. Короче, Заходит с обыском, и я этому факту максимально сильно не удивлял. Дают почитать постановление, и я просто в аху. Однако один камень с души падает, потому что я понимаю, что к этому делу я не причастен, и, соответственно, как-нибудь дело-то разрулится. На место первого камня тут же падает камень второй. А что могли с собой принести? И насколько это вот мысль, кажется, возмутительной, настолько в моменте она была очевидной. Вели себя максимально бесцеремонно и бестактно, как будто я уже в мыслях силовиков, еду куда-то далеко и надолго, осталось соблюсти просто вот какие-то незначительные формальности, где от меня уже ничего не зависит. Поймите, я несколько раз был задержан, я знаю, как это делается максимально тактично, когда на человеке есть подозрение, но еще нет фактологии. И тогда разговор совершенно другой. Соответственно, вот зашли бы как-то вот более по-человечески. Вадим Сергеевич, пыры-пыры, мы вас тут беспорядком ведем, не обессудьте тут посидеть. Ну, знаете, как оно в кино бывает, и на веселых роликах из интернета. Поднимайся, поднимайся, быстро! А ко мне залетают наглейшим силовым образом, и в чистой хате, я понимаю, найти нечего, но очень переживаю за то, что вот сейчас что-то материализуется, потому что ведут себя так, как будто мои слова совершенно не важны. Естественно, я понимаю, что это часть работы группы силового захвата, и у них функция такая держать последственного в состоянии эмоционального стресса постоянно, чтобы он просто не собрался с мыслями. Плюс, да, не забываем, что я по сводкам прохожу как особо опасный, на особом контроле, типа, короче, весь ножами обвешанный, мачете на минималках, куда деваться. И да, это было все не от того, что я пересрал в моменте, было тревожно, но не настолько. Вся вот эта вот бестактность и э, силовой напор, они вызвали опасения и вопросы не от, за страха, за свою жопу, а вот, э, скорее всего, больше вопросы к следствию. Потому что я точно понимал в моменте, когда уже сориентировался, что такие вопросы, как обыск, особенно по такой тяжкой статье, как терроризм, они с не решаются. Точно. Посмотрели все мои симки. Точно полили интернет-трафик, точно посмотрели все мои перемещения по миру, точно установили все мои социальные связи, точно была наружка до и потом еще на душой немножко повисела. И вот при этом массиве данных, когда он оказался у следствия, неужели не возникло ни малейшего сомнения, ни малюсенького вопроса, а может быть э, что-то здесь не так? Потому что по всем фронтам я живу обычной, мирной, тихой жизнью. И за мной греха, ну, разве что подрисовать. Подсмотреть нереально. Говорю только уверенно, потому что все вопросы предварительного следствия закрываются на этапе одного запроса во ВКонтакте или в Мегафон. И там фактологии более чем достаточно, чтобы хотя бы породить сомнения. Блять, что-то здесь не так. Да даже на моменте личной нашей встречи, просто сядь за мой компьютер, у тебя же мой телефон и комп уже есть. Возьми да посмотри, я сам покажу, куда тыкать, чтобы понять, не туда приперся. Однако все равно продолжали бестакничать и вели себя наглейшим бесцеремонным образом. И ведь молодцы, собрали всю фактологию и... На компьютере этого так просто не найдешь Официальные запросы явно были Раз знают, что я точно В мае 18 года летал В Архангельск Супер! Мне было интересно А сейчас всех Анх... Арханг... Анал... блять арх... Вот, короче, городцев Всех трясут? Или гостей города? Или я один такой особенный Где-то начудил? Слушай, ну, молодцы, фактологию подняли Прямо супер, следствие работает. Но при том, что весь остальной массив данных как бы уже у следствия есть, и установив мои социальные связи, не выяснили, а что я делал в Архангельске? А куда я туда поехал? А где я там жил? А с кем я общался? Вот я сомневаюсь, что фактология «О, Журавлев был в Архангельске, Ха, достаточно». Не посмотрели, где жил. Не посмотрели с кем был, не узнали причину и мои семейные обстоятельства, да? Вот, блядь, не верю. И вот поставьте себя на место следствия. Вы приходите к подозреваемому в терроризме. А в реакция реакции у вас ни попыток к бегству, ни ответный огонь на поражение. Человек домой запускает и хихикает над вами, вместе с вами. И на все вопросы идут Логичные вполне ответы. Более того, на месте, легко проверяемые. Элементарно. Установив все мои социальные связи, посмотрев мои перемещения по миру, действительно установили, что я был в Архангельске. а то, что у меня в Северодвинске живет сын, Михаил Владимирович, привет. Неужели следствие об этом не было в курсе? Да ладно. То, что я в мае 2018 года летал в Архангельск тупо потому что это ближайший аэропорт до северодвинской я по студенчеству знаю, что сутки в поезде, все, это уже не мое, из Питера, через Няндом и в я, ну нафиг, предпочитаю самолет. Соответственно, неужели выяснив, что я действительно летал в Архангельск, не посмотреть по симкам, что я в Архангельске сам пробыл, всего 30 минут сел на маршрутку до Северодвинска и там два дня тусовался, а потом вылетел обратно в Москву, Неужели нельзя это было сопоставить с такой весомой причиной, как у моего сына в четвертом классе был выпускной. я на него летал. К сыну. Даже когда на месте это озвучил, что, все еще не поверили? Ну, допустим, допустим, в отношении следствия, в их сознании, я такой вот бедовый-бедовый, что чуть что в мире происходит, сразу на нажуравлив все причины. И тут бац, совпало, блядь. И вот подозреваем в терроризме, Юл, оказывается, за полгода летал. Согласитесь, маловато фактологии, да? Но я об этом не знала. а у следствия была еще одна действительно весомая причина за мной подсмотреть. Дело в том, что этот долбоеб смертник у меня оказался в друзьях и ВКонтакте. Давайте все вместе! И вот опять же вопрос к следствию. Неужели на этапе предвариловки с учетом всей проделанной работы никого не смутило, что у меня вообще 10 тысяч друзей, еще до хрена подписчиков, и я за всех физически не могу отвечать? А неужели никого не смутило, что на странице этого дебила осталось 16 друзей, где нет ни одной живой аватарки, все какие-то полумертвые анкеты анархического толка, и 17 висит моя открытая анкета, где живые фотографии, все в свободном доступе? Неужели не хватило одного запроса во ВКонтакте, и неужели следствие не может поиском, по сообщениям пользоваться, чтобы посмотреть заранее, что мы с ним никогда не общались? И на моменте, когда идет уже живое общение, ты задаешь вопросы и получаешь конкретно на месте проверяемую фактологию. У меня там сын ездил на выпускной, посмотри переписки с бывшей женой, с тещей в конце концов. И вот неужели этой информация. Не было достаточно, чтобы породить в моменте хоть какие-то, ну ладно, не сомнения, но хоть чуть-чуть сбавить напор, потому что, блядь, реально прессовали, как будто вот я все уже виновен и просто меня нужно довести до конечного пункта СИЗО. Вот все эти вопросы, к следствию, у меня до сих пор остаются. Ну а теперь вы предметно в курсе о том, какое нелепое стечение обстоятельств привело ко мне в дом силовиков. Естественно, тема еще не закрыта. О многих нюансах стоит поговорить предметно и сделать максимально конструктивные выводы. Однако, прежде чем попрощаться, не могу не отметить один момент. Я сделал не одно видео на тему того, как общаться с ментами. И до сих пор ловлю отголоски волны хейта о том, что нормальному человеку это не надо, криминалитет воспитываешь, зачем это все? Вот он, живейший пример, нормальный, законопослушный гражданин. Не сотарался создать себе проблемы, но ее за меня мне создали. И максимально быстро и без последствий разрулить ее, и самое главное, в процессе облегчить себе жизнь, помогли именно те знания, которыми я когда-то с вами делился. Особенно одна фраза, и пришло ее время процитировать. Та самая, которую следачок был вынужден методом Ctrl-C, Ctrl-V заполнять был первый бланк протокола допроса. Я устал, напуган на нервы, без адвоката говорить отказываюсь. На эту мы поговорим уже в следующий раз. На сегодня все. Счастливо и берегите себя в комментах.